всем привет дорогие подписчики с вами канал CryptoGain. сейчас посмотрим проект называется у нас империя коин плюс вообще проекта сразу скажу в том что он реально прям свежий свежий появился вчера буквально и сейчас у них идет в основном пресейл и я сейчас зайти до да, потратить даже немножечко денег если все получится так как они ну по крайней мере обещают все будет просто ок так что сейчас посмотрим вообще, что из себя представляет сам проект но вообще для чего нужна эта монета и так повторюсь, называется проект Imperium Ascoin. это будут онлайн ставки онлайн ставки именно на то есть конные да, забеги лошадей и в принципе можно будет делать ставки, оплачивать их непосредственно данной валютой данной монеткой это большой плюс, а монетка у нас достается двумя способами, это у нас будет пост майнинг и сам майнинг на видеокартой, видите все-таки проекты не скажу, что прям майнинг ушел полностью, нет, он есть, и на многих проектах он присутствует. Кому как удобно, потому что у многих остались видеокарты, астики, да, пожалуйста, можете поманить. Если у проекта все будет отлично в ближайшее время, в ближайшие, пускай даже два месяца, сами смело можете делать ставки, где-то можете заработать денег, а можете просто их продать. Потому что спрос на них будет, потому что идея, в принципе, неплохая. Поэтому и показывают этот проект, у них есть что-то интересное. Есть, да, пару минусов сейчас, по крайней мере, по самому описанию и то, что я не могу вам показать, они не могут предоставить дорожную карту. У них еще не все готово, я могу подождать еще неделю, да, и показать вам все. Но я хочу показать заранее, просто дорожную карту мы обычно не делаем на ни нее обзор никакой, не заходим, потому что проще самому читать, если я это просто перескажу, да, или вслух прочитаю, вам это мало вообще что скажет. Ну и в принципе здесь все описание, опять же, я же перевел страничку, да. Э, будет система э, онлайн ставок именно на, на скачки по всему миру и будут, э, ну вы видите, они будут бол больше делать акцент на то, что, э, знаете, как сбор таких средств очень быстрый на ранней стадии. Ну я понимаю, что это, на что это похоже, но нет, я надеюсь, что это здесь нет никакого обмана. Но в принципе Везде акцентирую внимание на то, что если вы э, будете иметь эту монету на раннем этапе, да, вы заработаете очень много. Это логично, да? <свы> любой проект так обещает, это правда. Но здесь сейчас идет пресейл, и цена в принципе невысокая. Я думаю, можно взять, можно, почему нет, даже можно и поманить. Э, сейчас, как только это все начнется, насколько я знаю, еще кажется, нельзя. Э, посмотрите, спросите у админов, кому интересно. Почему нет? Поманите монетки эти пригодятся, их можно будет куда-нибудь впихнуть, продать, либо если реально заработает, почему вы не взяли ставку, мало ли что, как вам повезет. Так что, ребят, смотрите, белая бумага, да, здесь написано, что она есть, сейчас ее нельзя еще скачать. Скачайте, там будет подробное описание, поэтому не могу полностью все рассказать, как это будет выглядеть, и да, то есть дорожной карты нету, я извиняюсь, но показываю пока что то, что мы видим. И сейчас можно сделать предзаказ, вот у нас написано, можете по самой наверное, низкой цене купить, у нас вот осталось сколько монет, по 400 монет, а в принципе здесь цена будет очень низкая, то есть смотрите график цен, покупают потихоньку монеты, покупают, сегодня день прошел, а их уже берут, я думаю кто-то из вас, кто смотрит, кто-то возьмет, почему нет, попробуйте, ну, в принципе, кошельки есть. Есть кошелек под Windows, под Linux и есть под iOS. Это понятно. Почему так написано? Не знаю. Ну ладно. И будут у нас две биржи. Биржи, в принципе, неплохие, это будут CryptoBright и CoinExchange. Надеемся, что хотя бы CryptoBright заработает. Не знаю по мне. Отличная биржа. Ждем. И вообще, то есть, опять же, здесь идет у нас будет империя и показано, что это за монета. Монета для ставок, то есть понятно, что конный спорт специализируется только в этом виде спорта. Говорят, уже много лет, не знаю, я не смотрел предысторию и не могу здесь этого ничего рассказать. Опять же, дальше идет о том, что в белой бумаге у нас все подробно описано. Ну, я сейчас покажу немножко позже, добавлю в описании Кому интересно, вы ее посмотрите, либо напишите админам пускай они отправят, посмотрите. Ему это действительно нужно здесь в принципе у нас они показывают характеристики самой монеты не все видите есть они показывают что по самой низкой цене сейчас можно ее купить и естественно после запуска платформы ваша прибыль будет расти ну здесь еще акцентирует внимание на то что чем больше людей, тем больше прибыль. Ну, естественно, это ставки, это как и любая контора букмекерская. Чем больше людей, тем больше профит. Да, в принципе, с обеих сторон, на самом деле, У меня не сильно вникал в эту тему, но я думаю, так и есть. Так что вам интересно, да, если вы замотивированы здесь зарабатывать или делать какие-то ставки, войти прям сюда, вам, я думаю, вы замотивированы будете уже автоматически, чтобы пригласить друга, знакомого, да, рассказать им про этот проект, и чтобы они могли кого-то подтянуть. Потому что чем больше людей, тем лучше вам, всем. И, соответственно, он будет разрастаться, вы стал тобой будете зарабатывать. Тем более, если вы зашли на, ран на ранней стадии вообще сюда. У них есть блоги, посмотрите, есть тачки с логотипами данной монеты. Очень круто. Я сейчас не буду открывать, это не обязательно. И здесь у нас, в принципе, на Explorer. Почитайте, все есть, все доступные ссылки, есть их не Твиттер, все можете посмотреть. Но опять же, э, ребята, они только начали, и, сейчас придраться, пока что еще не к чему, посмотрим, что будет. Представьте себя. Это у нас биткоин-талки, открыл, опять же перевел, э, все есть, все ссылки, и в принципе то, о чем мы только что говорили, я уже, наверное, все озвучил. Э, так что мы видим характеристики, название у нас, да, империя, алгоритм у нас будет майнинг и постмайнинг, э, понятно, блок у нас будет 1050 монет награда. 635 минут у нас будет, я так понял, сам стак, 160%, 165% именно на пост майнинг, дальше все идет уже для майнинга именно, я повторюсь, я не майню вообще, а сами посмотрите, что, он, что нужно, вот все ссылки есть, все указано, узлы и так далее, то есть, ребят, кто этим занимается, пожалуйста, смотрите, у них все есть в описании, все ссылочки будут опять же здесь они отклонируют себя на всех форумах всевозможных я думаю люди у себя будут заходить если вы все-таки решили зайти то заходите прямо сейчас в эти дни потому что сейчас будет самый сок я не думаю, что они там заработать условно 100-200-500 долларов и сольются Нет, это полный бред посмотрим, что -то. ну пока белую бумагу, а оттуда уже будем отталкиваться, а так пока что на этом, думаю, может заканчивать. Давайте, всем профита, хорошо вдумайте свои вложения. Все пишите в комментариях, кому что интересно. Давайте, всем профита, всем пока.